Друзья, всем привет! Недавно двигали вот такой вот шкаф с раздвижными дверями и выскочил вот этот вот крепеж, вот он. Здесь такая еще есть купачок, но вот он выскочил, пока двигали, как-то он или не докручен был. Вот эта полка, вот она, и она теперь вот такая люфтит, видите, шатается. Как же ее теперь закрепить? Ну вроде как решение это простое, все знают, как закрепить. Нужна или отвертка, или ключик шестигранник нужен, да, ключика нет шестигранного отвертки тоже нет такой шестигранные и ничего сложного вроде как нет подкрутить вот это все дело когда все есть и вот есть шуруповерт да, вот такой вот с этой вот насадочкой единственно и он не лезет видите вот сюда вот между стенкой здания до да, квартирная и стенка шкафа видите не пролазит вот на бикрень становится вот эти не лезет наискосок наискосок если крутить срываются грани вот. есть выход из положения сейчас покажу секундочку В свое время прикупил вот такую вот штуковину смотрите угловая насадка вот с ручечкой. вот можно ее открутить можно закрутить вот так вот держать видите вот она и вот выход из положения. В ютубе уже много таких обзоров там было про эти угловые насадки. Но вот я тоже свои 5 копеек ставлю. И покажу всем, что это достаточно нужная штуковина, нужная вещь. Вот смотрите. Оп! И притянул. Все. Вот такая вот штука. Я думаю, вот если есть такой инструмент, шурик, да, шуруповерт, нужно не пренебречь вот такой насадкой. Вот выручила. Имейте в виду. Спасибо всем. Всем пока.